Пришли, поговорили, зачекинились. Программа «Чек-Ин» на Радио ТВ. Доброе утро вместе с программой «Чек-Ин». У микрофона Вика Бежина у меня в гостях. Сегодня композитор и исполнитель собственных произведений Семен Кривенко-Адамов. Семен, доброе утро тебе. Доброе утро. Ну, начну, наверное, с... Ну, такого странного вопроса, ты не пугайся. Как тебе кажется, какая суперспособность не помешала бы композитору? Ух ты, какой вопрос. Ну, я думаю, важная особенность, да, или способность, это уметь работать с потоком информации. И а информации как с какой? С любой, которая поступает. Ну, то есть мы живем же в информационном мире, mm -hmm. и каждый день сталкиваемся, как сказать, ну, с новостями, да с разговорами людей то есть нужно понимать ну да мы сталкиваемся с новостями с разговорами это все окей логично но композитору зачем в этом всем а разбираться вот... и что с этим потом делать да вот в том-то и вопрос что музыка это способ подачи информации то есть музыка должна в себе нести что-то какую-то какую-то энергетику и когда человек и, ну, в том числе композитор, да, но это любой, в принципе, творческий деятель, её воспринимает, он должен э, сформулировать, да, свою какую-то жизненную позицию и своим творчеством э, ее как бы, нести. Угу. Ну, то есть какие-то установки, и после этого уже э, можно что-то вкладывать в свои произведения. Да, вот примерно... Именно это я хотел сказать, чтобы она не была пустышкой, то есть это должна быть какая-то идея, то есть это что-то должно быть такое, что он должен донести. Вот, например, часто ну, можно услышать там такое модное слово «аполитичный», там, я там такой... Сказать, ну да, нейтральная, политичная, часто бывают. Да, да, да. да. Но ну, это, это неправильная позиция, то есть это, ну, как это как страус зарывается в песок, да, вот, каждый должен определиться, на какой он стороне, а, ну, и, скажем так, чему он служит, какая его цель. Если это бесцельное, ну, ну, там, я написал что-то, вот, вот такое вот получилось, да, ну, и человека спрашиваешь, а что ты этим хотел сказать? Ну, просто так, ради веселья но и она и чувствуется что это пустышка вот я даже вспоминаю передача была такая ну, и, ну суть ее в том что робота научили тоже писать музыку ну, сначала там мелодию его научили писать а потом мелодию с каким-то гармоническим сопровождением и вот я так, ради интереса, решил забить, послушать. Ну, вот действительно, ну, чувствуется, что это компьютер. То есть оно может быть как-то... А дерев... как это чувствуется? Как это может узнать слушатель? Что для этого нужно делать? Как развивать мозг? <с> как развивать мозг? Ну, как, как это, например, чувствуется, да? Ну, просто это набор звуков. Как... Просто набор Но звуков. Ну они же наоборот... все, Ну, не наоборот, наоборот. все равно же выстроены в какую-то... Э мелодию и как бы, в теории даже это можно слушать. но ну, это же не набор хаотичных звуков. Ну, вот мы можем, да, построить фразу, мы же можем. Ну, да. конечно. Да, мы можем сказать, ну, там, «Я увидел солнечный день», да, то есть ну, если разобрать, можно как бы ее построить правильно, что это будет логически. А можно это просто ну, набор звуков да, сделать. Ну, там. если перемешать эти же слова ну, только в другом порядке, да, будет не очень хорошо. Ну, да, вот примерно что-то вот такое оно и чувствуется. То есть может человек, который ну, не, не сильно как бы в это все вникает, он может и не отличит, но не знаю, я вот лично почувствовал uh, Ну, слушай, а если Человек творческий uh -huh. uh, Ну, как-то не может Определиться с позицией Мне кажется, такое часто бывает, когда ты сначала uh, Одни какие-то ценности Для себя выбираешь, потом немного другие И вот все это меняется uh, Это окей okay Для композитора Или все-таки лучше Выбрать одну траекторию Ну, как тебе кажется, и uh -huh. по ней идти да, это по поводу позиции, да, по, по поводу мировоззрения, да. Стреми, нужно стремиться к тому, чтобы сформироваться, да, как личность. Но, понятное дело, что на, на начальной стадии, да, когда мы, ну, только начинаем творить, мы только, ну, формируемся, это в любом случае. Вот, поэтому тут, да, вопрос больше стоит кому что стремиться. И э, второй ну, важный момент, это то, что нужно как бы ну, развиваться. То есть это не то, что, знаете, вот я целый день там пишу музыку или пишу э, стихи, прозу и все, я вот посвящаюсь. Нет, надо грамотно распределять свои ну, эмоциональные ресурсы. То есть э, изучать себя, изучать свой, э, ну, как свой организм, свой свою духовную какую-то составляющую. А есть... если науки, это философия, психология, что-то такое или еще что-то? В смысле, не совсем понял вопрос. Ну, что конкретно развивать? Вот ты говоришь, что нужно mm -hmm. узнавать себя, узнавать там, как ты устроен. Через что это? Ну, через какие науки можно добиться этого всего? Или нужно как-то развиваться, ну, по всем фронтам, и математику тоже иногда вспоминает. Да, тут что вообще человек искусства да он делает ну я так сможет, может, можешь так грубо прозвучит но информационный продукт это не эм, скажем пекарда который делает хлеб или не фармацевт который делает лекарства это человек который делает информационный продукт и он должен эм, ну, желательно делать так, чтобы познавать, что тебе приносит вдохновение, что, что делает, что способствует твоему творчеству, его усилению. Если, скажем, человек замечает, что ему ну, нравится бегать, к примеру, он чувствует там, накатывает какое-то не очень хорошее состояние, он побежал. Побежал, ему стало легче. Да, или пошел, допустим, почитал книгу, тоже читать, можно ну, выявлять, что тебе приносит удовольствие, и в то же время смотреть, что более продуктивно. Можно, допустим нравится ну, читать просто ну, пустышку какую-то, да, которая тебе ну, мозг отдыхает, да. Кто-то что там играет, скажем, в нарды, в шахматы, не знаю, кто-то там в игры может компьютерные поиграть, ну, например, расслабиться. вот. А и с другой стороны, нужно выявлять, что ну, тебе дает пищу какую-то для размышлений. Ну, я бы так сказала. А после размышлений, как правило, получаются произведения. Или не так это работает? Вообще, кстати, вот мне кажется, вопрос о вдохновении — это один из самых любимых в интервью вопросов, но вот все таки мне хочется понять, как пишется произведение, когда накатывает вдохновение, вот это пресловутое приходит, или нужно как-то систематически работать, вот там с пяти до шести ты садишься и пишешь музыку? Ну, как конкретно ты пишешь произведение, да, вот в какой момент? У меня появляется какая-то идея просто, ну, она может быть и музыкальная, как бы, с одной стороны, да. А с другой стороны, это может быть ну, философская идея. Я там иногда тоже пишу статьи, но так бывает, накатывает. Статьи и по философии или просто статьи? Просто такие. Ну, житейские, как бы можно философские сказать. Ну, так разбираю некоторые аспекты жизни. И. Вот идея какая-то формируется да, внутри, может быть музыкальная мысль, может быть какая-то даже теория там вот. и просто она в тебе ну как сказать развивается, развивается, и в какую-то форму все таки она должна воплотиться. Может быть это будет утверждение, может быть это будет ну, музыкальное произведение. Тут... Ну то есть тут непонятно. То есть может быть статья, может быть музыкальное произведение. Ну, у каждого по-разному, если... А, ты... ну вот у тебя как это работает? Ты говоришь, ты пишешь статьи, и, ну, я знаю, что пишешь произведения музыкальные. Да. А, в какой момент ты понимаешь, что вот будет статья или будет произведение? Я понимаю, странные вопросы, угу. тем более у тебя это так рождается, я думаю, как-то а, по наитию, но все таки мне интересно понять, ты выбираешь сознательно или оно само как-то тебя ведет? Не, ну, чаще всего само идет. но у меня... Если говорить о музыке, там чуть-чуть друг, другой такой момент. В музыке я бы разделил вообще формы, как мы говорим, вдохновения, да. Они, я бы сказал, бывают нескольких типов. Как бы одно из таких самых, ну, я считаю, хороших, это когда такое, может, выражение немножко напыщенное, ну по наитив да, или, как говорят, инсайт, то есть у тебя что-то идет, и, ну, ты просто ничего не можешь поделать, и как идет информация, да, и ты просто там бежишь ее быстренько делать, пока, ну, это, это идет, короче, ты просто это чувствуешь. Вот, потом бывает э, такое, что в тебе что-то долго, ну, как как бродит, то есть есть какая-то музыкальная мысль, ты ее начал, потом можешь, ну, я, у меня была такое произведение, я его удалил, Потом думаю, а, ну вот я не так начал, не так начал, поэтому я заново к нему вернулся, опять удалил. Ну и так вот долго такое, как сказать, спиральнообразное такое возникновение, в итоге все-таки потом это превращается в какое-то какое произведение. Вот. Ну и третий момент, это не обязательно всегда нужно иметь и вдохновение. то есть бывает такое, что тебе, ну просто что-то хочется сказать, что-то выразить, и ты просто просто допустим. садишься и пишешь. Да, садишься. Ну у меня, например, я сажусь там за инструмент и просто играю, вот что, как, ну как сказать, отключаю голову, просто играю, включаю диктофон и все, а потом я уже прослушиваю, допустим, эту запись, и у меня сразу возникает понимание, что это должно быть. Ну, примерно так. Ну, предлагаю нам послушать одну из твоих композиций. Она называется "Tell Me Steve". Ты помнишь, как ты ее писал? Вот это было по наитию или потому, что хотелось что-то сказать? Ага. Там у меня начальная такая мелодия. Та-та-та-та-та-та-та. Она у меня, ну, просто как по ее пошла, а потом просто, ну, я ее начал, просто сел, начал записывать и как по веревочке ее ну, вытягивал, я бы так сказал. Ну вот, давай слушать. «Чек-Ин» на Радио ТВ. Напоминаю, у нас в гостях сегодня композитор и исполнитель собственных произведений Семен Кривенко Адамов. А, Семен, послушали мы только что «Tell me see». Вот, mm -hmm. ты хотел сказать пару слов. Да, я хотел отметить, да, что в ней ярко-таки выражены две, два состояния, да, морских. Это штиль, да, когда она спокойное и такой, когда бушует, ветер, и я, когда я тоже ее сделал, решил сделать видеоролик такой, который бы это ну, демонстрировал, да, чтобы более такое точное впечатление было. А когда еще я ее записывал, у меня такая, почему-то мысль возникла, вот что такое вода, да, это то, что одно из такой субстанций, да, которые на протяжении всей, наверное, истории, ну, или большей части истории планеты, да, но вода была вместе с ней, и это как бы такая субстанция, которая все, все знает, все помнит, да, все эти периоды, и вот просто интересно, да, допустим, идет человеческая история, человеческая ну, жизнь, да, меняется поколение, а вот оно, она все помнит, она все знает, вот такое что-то интересное. Все Вообще я почему выбрала эту композицию? Мне она действительно напомнила море, так что название здесь, ну вот в точку действительно. И чувствуется, что вдохновлялся ты именно а, вот стихией воды, морем, вот чем-то таким. Ну, по крайней мере, по моим ощущениям. А, смотри, ты в одном из интервью сказал, что, а, ну, не буду цитату дословно приводить, что странно, если композитор... А, Надевает маску и начинает писать э, произведение под названием COVID-19. Вот, как yeah. тебе кажется, композитор э, должен освещать то, что происходит в мире, или все-таки э, уйти туда, там, каким-то вечным ценностям и говорить о чем-то, ну, о любви, о, о, о, ну, в общем, ты меня понял о вечных каких-то вещах. Как тебе кажется? Mm -hmm. Ну, я чуть-чуть перефразирую да, вопрос. Как. Э, как лучше быть творческому человеку? таким, какой он, если выражать полностью все, ну, все грани своей личности, да, или все-таки то, что в тебе внутри, в том числе и острые, да, там социальные, политические вопросы, вскрывать себе и под маской, ну, только выдавать ну, творчество. Да, плюс-минус. Об этом. Э Актуальные события должны как-то влиять на композитора, и должен ли он как-то их включать в свои произведения, чтобы вот потом, через, не знаю, сто лет, кто-то сказал, вот именно эту композицию написал, когда а, была пандемия в мире, или ну, какие-то такие вещи. Да, интересный вопрос. На самом-то деле творчество — это и есть как бы такой э, ответ, что ли, да? сегодняшнему дню. Что, что сегодня происходит, человек это чувствует и передает а, а когда я говорил о том, что надевать маску, да, тут, скорее всего, я имел в виду то, что человек должен действительно в таком случае говорить то, что он думает, а не а, подаваться влиянию, как это говорится, трендом да. Хайп, да, вот, это, ну, вот да, эти все да, вещи, да. я понимаю, да. То есть если он, допустим, ну, напишет композитор там, произведения, да, про пандемию. Отлично. Пусть Если пусть это он, его, правда, вдохновило. Да, да, но пусть это будет его действительная позиция. Ну, он действительно так считает, а не то, что, знаете, пошел такой тренд, что все начали, вот, COVID-19, надо хайпануть на этой теме, все об этом говорят, ну, надо бы отключаться. Ну, просто это смешно смотрится. Я вот даже с людьми разговаривал, да, которые там в социальных сетях, да, пишут что там, ну про ковид все эти дела а я ему говорю, ну, я так говорю а ты ну вообще знаешь хоть одного человека который болел например ну, да нет не знаю а я говорю, а ты знаешь хоть одного человека который знает что он болел нет не знаю я говорю ну интересно получается то есть он просто как воспринял это явление, да, пандемию, как некоторый такой абстрактный образ, его, ну, просто, или даже не абстрактный образ, но ну, просто он поддался какому-то информационному потоку. А это то, о чем мы говорили, что с информацией надо уметь как бы работать и отдавать себе отчет, что ты делаешь. Ну, раз уж мы заговорили о трендах, то, мне кажется, недалеко там популярная музыка, как тебе кажется, есть ли качественная популярная музыка? Mm. И может ли популярная музыка доносить какие-то, ну пусть не настолько же глубокие мысли, как ты, например, в своих произведениях или в инструментальных произведениях в других, но все-таки поп-музыка, в твоем понимании, добро или зло? Да. Ну... Значит, про, по поводу качества, да, если, э, ну, качество можно разделить на два вида. Одно вида технически, каче, качественно, ну, фактически вся, да, поп-музыка, технически. Но есть качество, я бы даже это сказал не качество, а какая-то художественная ценность произведения или музыкальная ценность. Э, вот, тут уже вопрос чуть-чуть по-другому стоит. И он такой достаточно объемный, сразу так не скажешь, потому что, скажем, даже примитивная, да, какая-то песня, казалось бы, она может конкретному человеку каждый же воспринимает субъективно, да, какую-то песню. И вот она может на него как бы положительное влияние дать конкретно ему, но обществу в целом она не будет давать положительное влияние. Вот, поэтому ну, поп-музыка в целом я ну, не восхищаюсь, скажем, скажем ну, так. Я ей... поэтому и спросила. Я почитала твои ответы на Яндекс.Кью, насколько я помню. Mm -hmm. И поэтому у меня и возник этот вопрос. Мне же кажется, что музыка-то... Популярная была ну, всегда. У ну, меня здесь только какие-то смыслы. Мы не говорим о крайностях, не говорим о матах, о песнях, построенных на матах. Но все-таки есть же популярная музыка, и общество почему-то, вот уже несколько там, десятилетий, даже можно сказать, нуждается в ней. Почему, как тебе кажется? Ну, я, я думал об этом. Я просто аналогии такой отвечу. Вот есть же да, продукты питания, да. И, ну, большинство людей, процентов 90, ну, фактически едят все, Но есть там, допустим, вегетарианцы, есть э, веганы, да, есть вообще там люди, которые, ну, я не знаю, есть они или нет, но там солнцееды, да, которые... Солнечная энергия, ну... ну кто-то скажет, миф гласит, что... Миф гласит, что есть такое, не знаю. Да, но я думаю, что, я так считаю, что, возможно, есть такие люди. Просто эти люди умеют как-то переобразовывать энергию вот это такое по но возможно есть вот и 90 процентов до да, покупают ну скажем все там едят мясо там рыба может алкоголь там ну короче понятно но суть суть как бы в чем что? что музыка это как бы тоже продукт это не, не только там абстрактно это то что человека подпитывает но ну, энергетически и вот как еда, она будет пользоваться спортом, так и такая музыка. Вот, Но все-таки можно, можно переходить на, на другие вот, рельсы. Тогда вопрос такой, нужна ли слушателю ну, так называемая наслушенность, когда он постепенно двигается от более простого к более сложному. Или можно сразу начинать вот, слушать инструментальную музыку и в какой-то момент ты поймешь что ну ты понимаешь ее тебе нравится. Угу. Я могу сказать что насильственно если человек будет ну как себя заставлять да слушать музыку там инструментальную классическую но в большей степени это не принесет желаемого эффекта. Почему? Потому что человек только одну грань пытается развивать. Это как вот спортзал. Да, мы же не идем качать, к примеру, одну только мышцу. Мы там бегом занимаемся, там на один, на второй, на третий тренажер. И только тогда мы замечаем ну, какой-то эффект. Если мы только одну мышцу будем развивать, да, или одну часть тела, то это наоборот будет негативный эффект. Ты все время только тратишь на то, чтобы развить, ну, только одну часть тела, а, а если ну, переходить, то нужно комплексно, то есть выявлять э, те моменты, да, не, ну комплексно, то есть э, находить то, что тебя не удовлетворяет сегодняшним, ну твоем способе жизни, например, да, и э, взять, ну хотя бы несколько параметров и идти к ним, вот тогда я считаю будет изменяться. Я, кстати, вспомнил эксперимент такой проводили интересный группу людей. Я не, вспом... не скажу, в какой стране, я просто ошибусь сейчас. Группа людей, когда ну, они пошли на экспедицию, что-то там изучать какую-то местность, и вот было замечено, что у большинства из них поначалу, да, такой экспедиции, ну, там, рок, рэп, скажем так, популярная музыка была, а когда они жили на природе и скажем так, жизнь уже была не такой темп, да, высокий, как городской, и они все, ну, большинство из них переходило плавно там, допустим, с, с рэпа там в рок, с рока, и в итоге потом было ну, замечено, что они уже начали слышать, во-первых, более размеренную, такую, ну, не быструю, менее агрессивную музыку, ну такой, кстати, интересный эффект. То есть тут что можно сказать, что пошел комплексный процесс. Они и, и переехали на природу, и, допустим, общение, и тем жизнь изменился, и уже вкус меняется как, ну, не как какая-то цель, да, которую мы целенаправленно ведем, а... А, ну, сам по себе, если ну, ты что-то меняешь и к этому идешь, то он ну, в итоге поменяется. Да, один из сопутствующих, так сказать, факторов. То есть, вот так. так, ну, предлагаю нам послушать еще одну песню. Она называется ⁇ Твои глаза ⁇ чек на Радио ТВ. Напомню, у нас в гостях сегодня композитор и исполнитель собственных произведений Семен Кривенко-Адамов. Семен, мы послушали еще одну композицию твою. У меня вообще, когда я готовилась к интервью, знаешь, какой вопрос возник. Есть ли такое, что ты себя отождествляешь с музыкой со своей? И вот если, например, не понравилась музыка, то значит не понравился я сам. Или как-то разграничивается это? Да, такой тоже вопрос интересный. В целом-то у меня музыка, я бы так сказал, в какой-то степени даже конфликтная. То есть одна композиция может конфликтовать с другой, да? Но, а в каких отношениях? Ну, вот, например, у меня есть, с одной стороны, там такие нежные да, какие-то произведения, а с другой стороны есть такие, ну, резкие, я бы сказал, темные, да, мрачные, вот. и личность-то, она, как это любят говорить, неконгриентна, да, то есть она не может быть в полной степени целостна, она на протяжении дня... Ну, например, это логично, ты же эмоции разные тоже испытываешь, как и люди все, и композиции тоже разные. Ну, да, с одной стороны, да, то есть мы ж, кстати, вот, отождествлять. Мы же человека, когда, ну, там, знаем, да, человека, у него есть какие-то хорошие качества, какие-то ну, не очень, да? Ну, жизнь э -э -э такая. Да, жизнь такая. Также ж и музыка. То есть одно произведение может не понравиться, но другие, ну, допустим, другое, которое понравилось, оно будет перечеркивать то, и в целом тебе ну, будет больше, скажем так, часть личности нравится или не нравится, но оно, оно будет иметь именно положительный эффект я бы так сказал а вообще лучше конечно не отождествлять творчество с человеком вот как правило я вот сколько сталкиваюсь это ну, впечатление которое слаживаются там при прослушивании до да, чего-то или прочтении, и кажется что человек там определенный там рисуется картинка а потом просто она разрушается очень быстро вот. мои личные наблюдения то есть, если ты сделать. образ какой-то строишь на основе творчества, тогда получается не очень классно. Да, просто это, скажем, это абстрактное, да. Творчество. Mm -hmm. Человек же, ну, творческий деятель, он чем-то руководствуется, у него просто какая-то идея. Это может быть идеализированный какой-то образ, или он наоборот, скажем, ну, как, гиперболированный, да, или а личность, она вот она есть, она живет сегодня. Семен, правда ли, что композиторы вставляют в свои произведения микроцитаты любимых композиторов? Ну, то есть какой-нибудь кусочек такой небольшой, чтобы э, люди, знающие, узнали, что это вот отсылка там к Бетховену или к Баху. Угу. Но Ну, это что-то напомнило мне этот, как художники, когда ну, рисуют там чужие ну, картины. Ну да, тоже чтобы... как-то так отсылаются. И режиссеры кинорежиссеры тоже так делают. Да, ну тут, кстати, вот интересный э, такой момент, да, э, любой деятель, он ну, в любом случае интересуется э, деятелями, работающими в подобных его э, э, ну, да. стезях, да, и э, ему есть те, которые ему нравятся, и хочет он этого или нет, ну, подсознательно он будет э, улавливать какие-то мотивы, моменты, и они будут его ну, впечатлять, вдохновлять. Вот, и это будет отображаться на его творчестве. Это, вот, кстати, интересно. да, я, Бывает, столкнусь с, там, с интересным там, писателем, музыкантом. И я открываю биографию в Википедии, и первое, я всегда смотрю, кто оказал на него влияние. Ну, там пишет, там... Э, Произвели влияние. Такое-то, такое-то, такое-то, такое-то. Вот. И действительно, вот, если я знаю, да, кто, конкретно, ну, допустим, я вот уже не приведу, наверное, такого примера яркого. Я нашел деятеля, которого там привел э, ну, влияние, оказал Чехов. И я узнаю, вот, действительно, у них есть какая-то общая такая линия идеологическая, что ли. Вот что-то есть у них общее. Ну, наверное, это и хорошо. Значит, я так думаю, у тебя тоже есть какие-то отсылки. Просто Ты, кстати, можешь вспомнить, кто на тебя оказал влияние? Я не очень люблю этот вопрос, потому что нам потом возникают такие... Ладно, хорошо, можешь не отвечать. Тогда финальный вопрос на сегодня. Когда, вот, кстати, твои произведения часто исполняют где-то, ну вот кто-то кроме тебя, или звучат просто где-то на площадках? Ну, на площадках звучат. На электронных, да? Да. Даже бывало, я так попадал. А, но пока что, ну, сравнительно, я же, понимаете, это такое музыка инструментальная, это не, не попсовая, да, как говорят, не поп-музыка. Она долгос, долгоперспективная, я бы так сказал, долгосрочная. То есть тут я вот занимаюсь, ну, сколько лет семь, да, это я, может, восемь, пишу музыку, а записываю я ее, ну, сколько лет пять назад начал. То есть это вот слишком маленький период, чтобы пока что-то говорить о том, чтобы, чтобы она звучала. Ну вот тогда, когда ты в следующий раз придешь ко мне на интервью, я тогда задам этот вопрос, который хотела. А закончим мы это интервью еще одной твоей композицией. Она называется Your Smile или Твоя улыбка. Ну вот давай пару слов о ней и будем прощаться. Угу. Ну, у меня есть такой ролик, там на нее я просто оставил картинки улыбающихся девушек. Вот. Просто она такие возникла, что в голове у меня. Картинка, ну, любимой девушки, вот так улыбающейся мне была фотография. Я просто на нее смотрел, и у меня мелодия возникла, и вот так появилась она. О, как красиво закончили. А, у нас в гостях сегодня был композитор и исполнитель собственных произведений Семён Кривенко Адамов. И закончим вместе с его композицией ⁇ Е ⁇ Смайл ⁇ Пришли, поговорили, зачекинились. Программа Check-in на радио-тв.